Все предупреждения включены. Чувствительность повышенной. Приятной поездки. Кей 8... диапазон. Конкур 899. На крис в хвост. Крис снова прошивкой. Кей диапазон. Великолепная дальность. Сглазил. Давай, давай, давай. Давай, Сегеша нет, сигнал четкий, устойчивый конкур 899 на криспэ в хвост Крис снова прошивка с левой стороны Вот он красавец Вот он красавец